Сферу, влияет э, венера в близнецах на каждого из вас приветствую вас уважаемые представители знака зодиака стрелец сегодня мы с вами будем смотреть что будет происходить в вашей жизни в период движения венеры по знаку зодиака близнецы она будет двигаться по нему с 9 мая по 1 июня ну и для вас близнецы это ваш символический дом партнерства ну, собственно, давайте подумаем, как Венера себя вообще ведет в Близнецах. Венера – это планета любви, гармонии, малого счастья, ну, так считается. Когда она попадает в Близнецы, она становится хаотичной, интересующейся, кокетливой. Она не может остановиться на каком-то одном объекте. Ей обязательно нужно интересоваться и одним, и вторым, и третьим. То есть, она очень любопытна. И она, вы знаете, несколько поверхностна. Поэтому можно смело утверждать, что в течение этого периода те контакты, которые будут устанавливаться вами с представителями ну, и вашего, и другого пола, они будут достаточно легкими. И в основном они будут происходить на фоне каких-либо общих увлечений Ну, если говорить о месте то это например может быть какой-то тренинг какое-то крупное интеллектуальное собрание может быть ну, в самом простом варианте это библиотека например или это может быть это совместное обучение, получение знаний. Это может быть даже путешествие, поскольку близнецы связаны с поездками. В это время глубина чувств, конечно, не будет сильной стороной отношений. Важны разнообразия, свежие впечатлений, возможность поговорить со своим партнером, обсудить какие-то детали, отойти от каких-то старых способов решения вопросов и что-то решить по-новому, что-то переина переиначить, обновить свои взаимоотношения. Вот для этого у вас как раз и будут благоприятные возможности. Ну, а теперь давайте смотреть более детально по периодам. С 11, э, с 11 мая произойдет новолуние в Тельце. 11 мая Телец. Смотрим. Телец для вас это шестой дом. Дом работы и здоровья. Тут такая ситуация. Если вдруг ну не дай бог вы приболели, то конечно же лучше если вам нужно приболеть то лучше будет если вы приболеете на уже после 11 числа тогда будет выздоровление более легким и быстрым на новой луне чем на старой если же вы уже имели какие-то проблемы по здоровью то до 11 числа по идее должно быть восстановление если говорить о рабочих моментах то постарайтесь ничего нового не вносить до 11 числа то есть после 11 все новые начинания все что касается здоровья и работы может быть вы решите заняться например там, решите сесть на диету то есть возьметесь там за свое питание но ну, вот, все это лучше делать после 11 числа по дальнейшем событием 14 мая Юпитер перейдет в вашу зону семьи вот видим считаем раз два три 4 ваш четвертый дом четвертый дом связан с домом семьи с недвижимостью с родными с близкими и он себя здесь будет чувствовать очень-очень хорошо. Ну, во-первых, здесь у вас уже длительное время находится Нептун, немножко распыляет, конечно же, ваше внимание, вам не совсем до конца понятно, что у вас происходит в стенах вашего дома. Но а Юпитер дает возможность, вы знаете, вывести, вывести какие-то тайны на понимание того, что нужно делать на самом деле. Также Юпитер в рыбах, он очень духовный, он очень открытый, он дает помощь в делах, он благотворительный. Вы знаете, такое впечатление, что те, кто будут вас окружать в доме, в семье, они как-то будут, будут идти к вам навстречу, будут способны на множество бескорыстных поступков для вас. Можете получить помощь оттуда, откуда вы ее даже и не ждали. Что еще? Ну, по Юпитеру он зайдет туда на 2,5 месяца и пробудет до 28 июля. Он пройдет 3 градуса, затем снова вернется в Водолей, в ваш третий дом, связанный с короткими поездками и контактами, ну, затем снова вернется в Рыбы и пробудет там достаточно длительное время. У меня даже есть такое подозрение, что 2022 год может стать годом пополнения во многих семьях стрельцов. Поскольку четвертый дом непосредственно связан с расширением. То есть Юпитер он расширяет. То есть четвертый дом это семья, а Юпитер это расширение. Ну и плюс еще у многих произойдет улучшение жилищных условий. Может быть даже... Расширение жилплощади, а может быть еще что-то новенькое приобретете, дом или квартиру. Дальше, с 16 мая по 20 будет формироваться такой благоприятный аспект, как тригон от Венеры к Сатурну. Сатурн связан с вашим домом, с третьим домом, поездки, короткие поездки, договоренности, контакты – Давайте я тут переставлю. Венера отвечает за партнерство. Ну, смотрите, здесь возможно, и какие-то приятные знакомства в дороге, в коротких дорогах, в коротких поездках. Благоприятный период для того, чтобы ездить за рулем, для того, чтобы приобретать автомобиль в это время, подписывать какие-либо договора, чем-то договариваться, что-то решать. Также да, знакомство тоже благоприятное на это время. И вообще любое оформление какой-то документации и любых партнерских соглашений тоже благоприятно. С 23, с 23, чуть больше поставлю, с 23 мая Сатурн станет ретроградным. Это ваша зона поездок, коротких поездок контактов, путешествий. Здесь немножечко будет приостановлена ваша активность. Будет тяжело, станет немножечко тяжелее договариваться. И эта сфера продлится до 1. Энергия продлятся до 11 октября. Также это может быть, знаете, вот какие-то тренинги, какие-то короткие.. Ну, курсы, повышение квалификации, что-то такое небольшое. Еще, возможно, это сложности с автомобилями, у кого есть. Может быть, поломки или необходимость как-то в них больше вкладывать ресурсов. Ну, вот такие моменты. Дальше с 25 по 30 произойдет чудесное гармоничное соединение Венеры с Меркурием в вашем седьмом доме партнерства с одной стороны это вам даст знаете, какие-то очень легкие контакты знакомства к вам люди будут тянуться с вами будут хотеть общаться очень много будет вокруг вас окружения, особенно этот аспект благоприятен для тех, кто работает с людьми и те, чья деятельность зависит от клиентов от клиентской базы Будет много людей, и вам будет нравиться с ними общаться. Абсолютно такой бесконфликтный период. Но здесь есть немножечко напряженный аспект к Нептуну. Знаете, он может нести к такой какой-то иллюзорность небольшую. И в этот период я бы не рекомендовала бы делать каких-либо финансовых вложений. ну В частности, крупных. Постарайтесь их сделать раньше, до 25 числа. Даже до 23-го. До 23-го. Уже все купите, все, что вам необходимо для дома. А потом не спешите, иначе потом, знаете, как-то разочаруетесь. Или, может быть, не рассчитаете свои силы, потратите больше, чем положено. И, да, тут есть риск ошибиться. В своих каких-то договоренностях, в своих принятых решениях. Ну и еще с 20 по 30 будет работать такой аспект, как тригону от, Сату, не от Сатурна, а от Марса к вашему вашем восьмом вашем доме к Нептуну. Как он будет работать? Смотрите, для вас восьмой дом это дом чужих денег, а Непту, Нептун, который находится в рыбах, это дом семьи. Здесь идет улучшение материальной сферы вашего партнера. Здесь также тема наследства благоприятный. Можете получить что-то по наследству, что-то на вас может быть переоформлено. И это может быть связано с недвижимостью. Это что-то может прийти по роду. Вот это плюс. Это может вас здорово порадовать. Так, по аспектикам мы уже на сегодня закончили, по астрологическим, единственное, да. Ага, вот, очень важно. Смотрите, стрельцы, которые родились в период с 21 по 28 ноября. Юпитер относительно вашего солнышка будет формировать знаете такой напряженный аспект который может привести к собственной переоценке сил к тщеславию, к какой-то такой знаете невообразимой уверенности в себе также может привести к чрезмерной может привести к нежеланию работать может быть какой-то беззаботности может могут возникнуть сложности в каких-то финансовых вопросах договоренностях по здоровью обратите внимание на печень на работу сердечно-сосудистой системы. Также для вас особая рекомендация посидеть на диете. Юпитер он все расширяет, иначе располнеете, а потом будет трудно похудеть. Вот. вот это для вас важная информация. Ну и заканчивает у нас период ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий дает возврат Каким-то вашим старым партнерам необходимо что-то с ними доделать, да решать, расставиться точки над И на следующие три недели. В общем-то, более подробно мы рассмотрим уже в следующем прогнозе этот Меркурий. Ну, а сейчас мы посмотрим более подробно, что вам предскажет втором на период с 9 мая по 1 -м. Июня. Итак, как вас будут воспринимать окружающие представители знака Зодиака-Стрелец? Как вас будут воспринимать окружающие? Под тройки жезлов очень активными деловыми людьми которые умеют решать проблемы то есть к вам будут с удовольствием обращаться ну, так чтобы вы понимали что же ожидают представители знака зодиака стрелец в финансовой сфере ну, здесь есть отдых от работы а возможно некоторые затишье Здесь есть поиск каких-то новых возможностей при желании. Но ну, вообще не вижу вашей большой активности. Скорее всего, все поступает каким-то своим привычным образом, все идет своим чередом. Да, здесь, знаете, что-то неровное. Uh -huh, я поняла. Ситуация похожа на поездку. Смотрите, здесь есть... Колесо фортуны с семеркой кубка. В общем, вы мечтаете, строите планы. Что-то вы себе пока думаете. Думаете, представляете. Пока. пока ничего не меняете. Хорошо, что ожидает Стрельцов в карьере в работе? Что ожидает Стрельцов в карьере в работе? В период с 9 мая по 1 июня. Пятерочка Пентакли. Вы зарабатываете свои деньги своим привычным трудом, ничего не меняете. Хорошо, благоприятный ли сейчас период для того, чтобы менять работу. Для того, чтобы поменять работу, может быть повышение по должности попросить. Давайте посмотрим. Здесь все зависит от королевы мечей. То есть, если у вас есть на работе в руководстве такая женщина, то вот к ней нужно обращаться. Да, но я могу сказать, что здесь, скорее всего, решение не будет принято в вашу сторону. Здесь есть указание на то, что вас могут просто отправить в отпуск, отдохнуть, погулять. Пока пока перерыв по этим картам. Девятка кубков означает ничего не делание. Восемь кубков это уход, уезд куда-то. И четверка жезлов это отдых. Хорошо. Давайте спросим, что ожидает представитель знака Зодиака Стрелец в семейных сложившихся парах? Что ожидает представитель знака Зодиака Стрелец в семейных и сложившихся парах? Королева кубка ну, здесь есть ситуация, связанная с близкой женщиной. Это может быть сестра, мать, или может быть женщина, относящаяся к водной стихии, рыбарак, скорпион. Ну, какие у вас не дела? Какие дела? Это может быть, кстати, ваш ребенок или же приезд этого человека к вам в гости. Ой, что-то переживания по этому поводу. Причем абсолютно какие-то они бессмысленные переживания. Что-то связанное с финансами, с отдыхом с планами, с реализацией этих планов. Ну здесь я не буду все показывать, я просто покажу конец. Здесь основная какая-то тема связана с официальным оформлением документации. Ну как я и говорила, может быть здесь что-то с наследством связано, знаете, какие-то вот по справедливости это юридическая юридическая тема десятка. Пентакли это род, это система, это необходимо что-то, причем по рыцарю поездки, необходимо что-то переоформить, ну что-то вы переживаете, может быть там у вас еще кто-то будет на что-то претендовать, помимо вас, какие-то переживания есть, хорошо, что, что интересует, что ждать представители знака Зодиака-Стрелец в любви? У кого ее нету или у кого она есть, ну давайте посмотрим. Любовь, любовь, что ждат в любви. Представители знака Зодиака Стрелец. Туз мечей. Здесь есть какая-то идея. Вы знаете, для меня тузы в любви это расстояние. Это, знаете, всегда. Разделение расстояние разделение свобода. Ну давайте уточним, что, что это означает, что 10 кубков, 5 мечей, тройка пентаклей, и 10 жезлов. Ни одной фигурной карты не выпало. но здесь есть указание на то, что ситуация как-то связана с домом, с семьей. Знаете, как будто бы люди ездят в гости, что ли, друг к друг другу, и это как-то тяжело. Смотрите, для тех, кто проживает вместе, у кого, ну, как еще там говорят, гражданские взаимоотношения, то, возможно, есть разговоры о том, чтобы как-то узаконить эти отношения. Но пока это все дается с большим трудом. По вот этой вот карте. Но вообще для новых, ну на вопрос, будут ли новые взаимоотношения, да, они могут быть, могут быть. Но они какие-то такие странные, знаете, такое впечатление, что вам как-то тяжело будет в этих отношениях, что они будут вас чем-то тяготить. Или может быть у человека будет тяжелый характер, Потому что здесь вот это сочетание, оно может говорить о том, что вот медведь, человек, который для вас важен, ну, знаете, он как чемодан без ручки, то есть тяжело с ним, тяжелый по характеру. Ну, пока так. Такая ситуация. Посмотрите, поживите, увидите. Хорошо. Давайте спросим, по здоровью. Что будет по здоровью для представителей знака зодиака Стрелец? Что ждать? Здоровье, представители, знака, свяка, стрелец. Здоровье. Девяточка мечей. Ну, здесь переживания, здесь нервное истощение, бессонные ночи, голова болит. Ну, вот это вот максимально, что может быть. И оно очень часто надумано. Вы знаете, связано это будет с получением каких-то новостей. Новостей и, вы знаете, и планов, которые вообще у вас как иллюзия, что ли. Вот у вас проиграется вот этот ваш Нептун, который я говорила в вашем четвертом доме. Что-то иллюзорное, что-то вы не до конца как-то осознаете, понимаете. Это, ну, это повышенная тревожность. Будьте спокойны, все будет хорошо. Хорошо. Основной совет для представителей знаков Диака в период с 9 мая по 1 июня. пятерочка мечей, она у вас уже второй раз проигралась, и это признак того, что вам нужно добиться своей цели любой ценой не бойтесь идти на конфликты для того, чтобы завоевать свое и здесь у вас еще и проигрывается королева жезлов, король пентаклей и десятка кубков ну, здесь ситуация похожа на то, что возможно это ваши родители здесь пара здесь мужчина и женщина мужчина земной стихии женщина огненной но с другой стороны это просто может быть олицетворение пары по десятке кубков то есть люди связаны как-то с вашей семьей может быть брат с женой может быть сестра с мужем Ну здесь четко четкая пара и указание на то, что вам нужно что-то свое отстоять у этой пары. Что-то вытребовать свое. Ну, давайте еще последнюю карту достану. Опять, смотрите, это вы прям в каком-то близкая женщина. Она у вас снова сегодня проигрывалась в кругу семьи. Ну, я подозреваю, что вы будете искать компромисс, будете договариваться искать компромисс да, и эти дела то, что вы будете искать, они непосредственно будут связаны с домом, с семьей здесь у вас император проигрался это карта указывающая на решение каких-то очень важных материальных вопросов, касающихся рода и семьи вам им следует уделить максимальное внимание, ну что ж Надеюсь, что мой прогноз, мои прогнозы были для вас интересны. Не забывайте ставить лайки, комментарии и до встречи в следующих прогнозах.